Друзья, всем привет! Каждую весну, где-то в начале-середине в середине апреля у нас активно начинается сокодвижение в березах, и каждый год я собираю несколько баклажек для себя и своей семьи, и для друзей, ведь сок этого дерева в своем составе содержит большое количество витаминов и микроэлементов, особенно необходимых в период весеннего авитаминоза. Все эти вещества натуральные и точно принесут больше пользы, чем те, которые мы привыкли покупать в аптеках, синтетические мультивитамины. Но, естественно, если сок собирать вблизи дорог или возле мусорок, то он принесет больше вреда, чем пользы. Но имейте в виду, некоторым людям березовый сок противопоказан. Эти люди имеют, например, аллергию на пыльцу березы, либо у них болезнь желудочно-кишечного тракта на стадии обострения, либо острая форма мочекаменной болезни. И особенно важно не давать березовый сок, желательно не давать березовый сок детям до 12 месяцев. Так вот, я хочу вам рассказать и показать пару способов сбора сока, которыми обычно пользуюсь. И бонусом покажу, наверное, самый необычный способ в интернете, который я видел. Итак, погнали! Начнем с первого способа. Для этого перемещаемся поближе к березе. Для начала нужно просверлить отверстие 5 миллиметров. И да, для всех способов нужен будет шуруповерт. Я думаю, это уже не проблема. Сейчас этот инструмент должен быть у каждого. Самый простейший китайский можно и за 1000 рублей купить. Так что даже не хочу рассматривать варианты без него. Это удобнее, и после такого отверстия остается мало следов. И оно легко заделывается веткой или чем-то подобным. Тем самым не нанося вред березе. Так вот. После того, как сделали отверстие, берем вот такой штуцер, продается в магазине самогонных аппаратов, и вставляем в отверстие. Далее подсоединяем вот такой шланг, можно купить там же. Все, ставим бутылку и собираем сок. Второй способ я считаю идеальным. Пользуюсь им чаще всего. Для него покупаем в аптеке капельницу и убираем углу. Она нам больше не пригодится. В крышке от бутылки делаем пару отверстий. Одно на 5 мм, а другая на 1-1,5 мм. Я его сделал с прием сверла по дереву. Этого достаточно. Из нижней части капельницы, там где была игла, снимаем пластмассовый переходник, на котором была насажена игла, и вот эту резинку продеваем в отверстие в крышке. А затем той пластмасской фиксируем с обратной стороны. Все, теперь перемещаемся опять в лес и делаем испытание. Погода часто меняется, и пока снимал про первый способ, немного похолодало, и солнце спряталось. Находим подходящее дерево и тем же сверлом на 5 мм делаем отверстие на уровне глаз. Сок уже начал сочиться. Снимаем защитный колпачок с верхней части и плотно вставляем в отверстие. Все, мы видим, как колбочка наполняется и сок стремится вниз, а на другом конце у нас плотно зафиксированная крышка. Чем же хороший этот вариант? Капельница стоит дешево, около 25 рублей. Она стерильна. В систему не попадут насекомые и разная грязь, так как все плотно закрыто, только в крышке есть одно дополнительное отверстие в 1 мм для выпуска из бутылки лишнего воздуха. Через колбу капельницы легко наблюдать за интенсивностью течи сока. После сбора я просто меняю бутылку на другую. И вот через несколько часов опять выглянуло солнце, и я увидел полную бутылку сока. А последний способ я решил сделать просто для поднятия настроения. Он тоже рабочий, но повторять его, наверное, нет особого смысла. Так вот, берем вот такой штуцер, используется вроде для газовой плиты, и, понятное дело, устанавливаем его в дерево, просверлив отверстие и слегка его туда забив. Далее накручиваем на него вот такой шаровый кран. Открываем подачу и собираем сок. При этом если сделать отверстие на уровне бутылки, то подсунув бутылку под кран, дополнительно как-то фиксировать ее уже не надо. Да, способ для смеха, но тоже рабочий. Друзья, после сбора сока обязательно забивайте отверстие. Я взял в мастерской мебельные шканты, но можно воспользоваться и обычной веткой. Так, чтобы она входила в отверстие плотно. Вот такое получилось у меня видео сегодня. Думаю, информация окажется для вас полезной. Естественно, существует куча других способов, которые я не показывал, но я поделился теми, которыми пользуюсь лично сам. Ну, естественно, кроме последнего. Друзья, а какой, на ваш взгляд, наиболее удачный способ? И каким способом пользуетесь лично вы? И еще, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, и те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. На моем канале вы увидите различные самоделки для гаража, для мастерской, для стройки, различные советы и хитрости мастеров, а также обзоры инструментов. Всем весеннего настроения. Спасибо вам за внимание и пока-пока.